Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные маринованные помидоры. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Берем чисто вымытую банку емкостью 1,5 литра. Бросаем туда 5 горошин душистого перца, 10 горошин черного перца, 3 листика смородины, 1 зонтик укропа, и закладываем помидоры. Банку периодически встряхиваем, чтобы томаты улеглись как можно плотнее. В процессе наполнения добавляем в банку 5 зубчиков нарезанного пластинками чеснока. А также один лавровый лист. Когда помидоры будут уложены до плечиков банки, вставляем в свободные места несколько полосок болгарского перца. И закладываем доверху томаты. Рецепт маринада у меня на трехлитровую банку. Но в этот раз я взяла 2 полтора литровые. Также можно взять 3 литровые банки. Главное, чтобы общий литраж составлял 3 литра. Когда все банки будут заполнены, заливаем помидоры крутым кипятком, прикрываем банки крышками и даем постоять 10 минут. Затем сливаем всю воду в кастрюлю, добавляем 60 граммов соли, 90 граммов сахара, размешиваем. Даем маринаду закипеть, выключаем огонь, вливаем 70 мл 9% уксуса, хорошо перемешиваем и сразу заливаем помидоры. Закатанные банки переворачиваем вверх дном, тепло укутываем и оставляем до полного остывания. На 3 литра уходит около 2 кг небольших томатов.